А мы вот так мы записываем песни, вот как-то так. Обратите внимание на концентрацию музыканта. Давай еще раз, Сурпул заложали. Очень сложная партия, сейчас он сконцентрируется и <фи> сделает это. <свист> <свист> Обратите внимание. Нарежем, мы... нарежем. <свист> <свист> Засэмплируем. Вот это очень это новая наша песня. Она... Что, записали 16 лет? За... <свист> Называется. новую песню в 16 Записали меньше, но мы их это все нарежем. <свист> нарежем. <свист> а нарежем. Ты кто такой? Давай нарежем. Все, да. Так просто было, Степан так ропотливо высчитывает. Но очень, это была очень сложная партия. Вот, вот примерно, это, это вот, чуть -чуть вот, вот а вы сейчас а примерно слышали, вот это был прогрессивный рок, вот как-то он так на самом деле выглядит. Вот, вот, да, совсем другой ритм, вот, разные ритмы, разные, не знаю, какие-то... Партии, вот они друг другу не попадают, из-за этого очень трудно играть, не сбиваясь. Да, мы вышли на новый уровень. На новый уровень музыки. Да. сделать вот, э, вот так, вот, наверное, даже. будет очень странно. Эхо! Две дорожки. Вот. вот, видите, вот вроде бы он записывал. Четыре раза меньше нот, но на самом деле просто не успевали услышать А вот, за вы не успевали просто заметить другие движения вот у руки, а компьютер он с... сумел это считать Настолько просто точно он попадал вдоль. И что делать с эхом теперь? Засамплируем О, ну да Они, они проще ли тогда сразу в MIDI? Взять, взять и написать это, экспортировать Гтп в миди. Сделаем SF2 инструменты и на миди, и все нормально. Да зачем? <смех> как группа группа записывает песни, блин, я сложал, засыплирую. Так в Ардуже есть миди инструменты, экспорт в MIDI и засунули и все. А так там еще что-то осталось после этого. Ну да, концовка, конечно. А, еще, а еще последний куплет, он отличается там. Ты это выключишь или нет? Зачем? Это была группа группа. Нет, сними рюкзак, сними рюкзак, смотри, он делает уточку точно так же, как ты, он недоволен у тебя, у тебя, тем, что здесь происходит, смотри, нос ему подтянет, на место, ты подушкой сними, да, ты улыбнешься, нет сегодня, нет, все, ну вот, наверное, как-то вот так,